Здравствуйте. Сегодня я хочу вместе с вами посеять базилик. Я выбрала вот такой сорт базилик зеленый мини. Он специально здесь написано даже комнатный. Вот почему я его выбрала. Здесь мелкие листики растение не очень большое компактное и поэтому я решила посеять себе базилик в горшочке приятно когда у тебя под рукой постоянно есть любимая твоя тобой силы для этого я взяла вот такой горшочек вот, довольно таки глубокий сантиметров 15 глубина и широкий около 20 сантиметров глиняный горшочек вот и так заполняем горшочек на дно я уложила около двух сантиметров керамзита мелкой фракции ну, не крупной фракции такой пол сантиметра до сантиметра и сейчас засыпаю грунт вот где-то по этот ободочек, вот сантиметра на полтора-два ниже края горшка. Грунт я насыпала, уплотняю, трамбовываю слегка лопаткой, вот так по всей площади, вот. Более-менее утрамбованный. Сейчас берем... Мы утрамбовали. И сейчас приступаем к посеву. Вот семена у базилика очень мелкие. Около 600 штук в грамме. Вот, буквально в этот горшок нам надо штук... 15-20 растений, но ну, я взяла сеять побольше, по прямо вот по утрамбованному грунту. Мы высеваем свои семена, вот сею семена, все посеяно и распылителем. Хорошенько увлажним субстрат. Он у нас и так влажный, но более влажный сделали. Накрываем стеклом или целлофановым пакетом. Грунтом не присыпаем. Для всхода в базилику нужно тепло и попадание света. Семена при попадании света стимулируются к пробуждению. Также можно простимулировать, если у вас старые семена, обдать семена горячей водой около 80 градусов, дождаться до остывания. И потом просушить и сеять. Ну, мы просто посеяли. Вот, если видно, может быть видно, есть семена. Вот. Закрываю целлофановым пакетом и ставлю на подоконник. Вот, пакетом прикрыла. Ставим в светлое, теплое местечко на подоконник. Когда семена взойдут, я вам покажу.